Всем привет сейчас мы с вами приготовим овощное карри с грибами для этого нам понадобится цукини лук репчатый морковь шампиньоны замороженные перец сладкий красный перец зеленый средний острый капуста цветная фасоль стручковая чеснок масло растительное семена горчицы зира кориандр гвоздика соль лавровый лист карри паприка сладкая Разогреваем растительное масло в сотейнике. Засыпаем наши специи, перемешиваем. Накрываем крышкой. Когда наши специи прогрелись, добавляем лук и грибы. все перемешиваем обжариваем все до подрумянивания лука добавляем лавровый лист соль и чеснок морковь и перец Все перемешиваем. Накрываем крышкой, тушим 5 минут. Добавляем оставшиеся ингредиенты. Цветную капусту, сукини и зеленую фасоль. Все перемешиваем и тушим до готовности наших овощей. Вот у нас получилось такое прекрасное блюдо. Его можно использовать как гарнир и как самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!